Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Джейнеров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня тема нашего видео это тревога от тревоги или тревога на тревогу. Что же делать, если у вас возникает страх, тревога, провоцирует симптомы и это еще больше вызывает тревоги? Что же делать с этой вот тревогой на тревогу? На самом деле все не совсем так. Тревога, вот во многих случаях ко мне обращаются клиенты, и у них разные аспекты такие проблем. То есть нужно это все сначала разделить, чтобы вы понимали, что именно у вас. Итак, если у вас есть тревога, которая провоцирует симптомы в теле, и вы начинаете прямо сейчас бояться, что у вас случится инсульт, обморок у души, э, сойдете прямо сейчас с ума, что люди прямо сейчас подумают, что вы не в себе, то это уже паническая атака, когда вы вот за это боитесь своих симптомов. Другое дело, что если прямо сейчас вы за симптомы не боитесь, то вас уже пугают не сами симптомы прямо сейчас, а вы боитесь на основе этих симптомов за свое будущее. Очень часто клиенты говорят, вот у меня просто возникла тревога, и у меня возникла тревога на мою тревогу. Но на самом деле это не так. Вы, вы начинаете бояться того состояния, которое возникает вследствие тревоги. То есть возникла тревога, а у вас, допустим, возникло головокружение. Или возникло сердцебиение, или дрожь в теле, или жжение по всему телу, или сдавленность вот это в груди. То есть, любой набор симптомов, которые у вас типично возникают. Что происходит дальше? Дальше вы боитесь уже не своих симптомов, а того, что будет в будущем. Очень часто люди этого даже не замечают. Это легко проверить. Когда я своим клиентам, вот они говорят, у меня тревога на мои симптомы. Собственно, кстати, из-за этого они поддерживают эти симптомы на длительное время. То есть человеку может с утра испытать симптомы и потом весь день ходить и переживаниями за свое будущее поддерживать эти симптомы на достаточно хорошем высоком уровне. То есть когда люди говорят вот про паническую атаку, которая как бы непрерывно в течение всего дня, или про паническую атаку, которая часами длится, они как раз имеют в виду, что у них возникает страх на симптомы страха, но он связан с будущим, и поэтому они весь день с этой симптоматикой ходят. Дело в том, что любые симптомы страха соизмеримы со страхом. То есть, насколько страх возник, настолько возникли и симптомы. Но если вы своих симптомов начинаете бояться, вы как бы ходите все время с дополнительными событиями, которые связаны с самими симптомами, и тем самым поддерживаете это состояние. То есть, первично что-то запускает страх, Потом провоцируют первичные симптомы. Дальше вы начинаете бояться не своих симптомов прямо сейчас, а бояться уже за будущее. Сейчас я рассмотрю варианты, за что вы боитесь. И из-за этого страха за будущее у вас симптомы продолжают поддерживаться. То есть, получается, возникли как бы ситуация, возникли симптомы. Дополнительно теперь я боюсь за будущее, добавляю еще страх, добавляю симптомы, и они держатся. Вот. Пока вы боитесь за симптомы, за будущее, они будут держаться. Поэтому, чтобы этого не было, мы, во-первых, прорабатываете эти все ситуации, нужно прорабатывать те события, которые изначально вызывают страх, которые вы воспринимаете как опасный. То есть, чтобы возник симптом, вы сначала должны на что-то испугаться. Потом возникает сам симптом, а потом уже вы боитесь за симптом, за свое будущее. Надо убирать сначала страх, который провоцирует симптом, а потом уж и убирать тот страх, что с симптомом связан. Так вот, давайте сейчас как раз перейдем, чтобы вам еще было понять немножко сложная тема в плане понимания. Как бы, знаете, нам нужно такое абстрактное, такое трехмерное мышление, чтобы понять, что и что. Когда у человека возникают симптомы страха, те, которые я перечислял. Он самих этих симптомов не боится. Потому что если бы он их прямо сейчас боялся, у него бы случилась паническая атака. Но панические атаки у него не случаются. У него просто есть все эти симптомы. И для того, чтобы понять, за что человек боится, нужно просто задать вопрос. А что плохого в этих симптомах? То есть, вот у меня клиент, допустим, говорит мне, у меня вот эти симптомы весь день. И я за них боюсь. Вот Он прям так и говорит, я боюсь за эти симптомы. Я ему говорю, а что в этом плохого? Многие, конечно, отвечают тут же, а что в этом хорошего? Я говорю, мне интересно, что именно у вас, почему для вас это плохо. И человек здесь начинает уже рассуждать. А действительно, чем это плохо моих симптомов? И он начинает перечислять. Значит, первое, я боюсь, что симптомы никогда не пройдут. Первое. Значит, вы боитесь симптомов, первое направление, за то, что они никогда не пройдут. Поэтому это вызывает страх. Второе. Я боюсь за симптомов, что они мне не дадут что-то сделать. То есть я, например, собираюсь работать, делать дела по дому, куда-то идти, как-то себя чувствовать. И я боюсь, что я не смогу сделать что-то по дому, я не смогу выполнить качественную свою работу. То есть я связываю свою возможность хорошо выполнить работу с наличием и отсутствием симптомов. Третье. Я боюсь, что симптомы, они мне дискомфортны, что они весь день у меня продлятся. То есть у меня сейчас возник с утра симптом, и я после того, как он возник, начинаю бояться, что у меня этот симптом продлится весь день. Это направление. Следующее направление – это то, что если симптомы не пройдут, то куда я в итоге приду. Например, если у меня будут постоянные головокружения. А вдруг это приведет к проблемам со здоровьем, например, человек говорит. А вдруг это приведет к проблемам со здоровьем. Кто-то переживает, что это приведет к проблемам со психикой. То есть, допустим, человек говорит, а вдруг у меня эти симптомы в будущем меня приведут вообще в психушку. То есть у меня, я сойду с ума в будущем из-за этого. Вот. Поэтому здесь, когда у вас возникает тревога на тревогу, то это значит, что у вас возникает тревога и формирует тревожное вот это состояние это и симптомы и тревога да? и вы начинаете бояться за будущее в случае как бы если это состояние не пройдет по сути то есть вы говорите себе, если у меня никогда это состояние не пройдет то у меня будут вот такие вот такие вот такие вот такие негативные последствия и поэтому вы тут же начинаете очень бояться за то что это состояние у вас появилось. Поэтому важно, что здесь нужно работать в двух направлениях. Первое направление – прорабатывать ситуации, которые изначально провоцируют страх, чтобы менять к ним восприятие, чтобы они страх не вызывали. Второе направление это прорабатывать те самые страхи за будущее в случае, что будет плохого, к чему эти приведут состояния, за что вы боитесь связанных с этим состоянием, что плохого, что они сейчас есть и так далее. То есть это все страхи связанные с будущим, что мое состояние не пройдет, что как я себя сегодня буду чувствовать, будут ли эти симптомы весь день и соответственно к чему эти симптомы приведут. Как я справлюсь с домашними делами, со своими рабочими обязанностями и так далее. И вот здесь, когда вы прорабатываете, вы перестаете так сильно беспокоиться за сами возникающие симптомы. И тогда вы не добавляете страха за свое будущее, даже если сейчас возник страх с справастрелы симптомы. То есть мы как бы а, пытаемся все время отрезать куски. Вот такая длинная лента. Отрезаем этап панических атак. Я в данный момент за последствия уже не боюсь. Все. Отрезали, панических атак нет. Следующий момент. Я уже не боюсь за последствия самих симптомов, что они никогда не пройдут, как я буду чувствовать в течение дня, как я буду выполнять свою работу. Шлеп, отрезали. А дальше остается только тревога, которая провоцируется как бы извне, внешними событиями, на которые вы изначально реагируете. И вот таким образом поэтапная проработка всего этого позволяет, соответственно, все, всю эту тревожность сократить. Но секрет здесь заключается в том, что тревога на тревогу это тот же, те же самые события, как и все остальные. В них нет ничего уникального или чего-то индивидуального. Точно так же человек может бояться, что он никогда не найдет свою вторую половину. Или что он никогда не найдет работу лучше. Или он может бояться, что его, допустим, проблемы со сном приведут его к проблемам с психикой. То есть он может также переживать за эти же направления но на основе внешних каких-то событий. Поэтому то, что он переживает за эти направления на основе своего состояния, вызванного тревогой, это никак не меняет ситуацию. Это те же самые события, которые надо прорабатывать, которым надо менять восприятие. И в результате мы видим, что это тоже входит в концепцию последовательности событий восприятия страх. соответственно, это также нужно разделять, также прорабатывать, просто как отдельный вид событий, не больше, ни меньше, поэтому имейте в виду. Если у вас еще есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях, потому что вот это видео я снял именно на вопрос, который звучал в комментарии под одним из моих видео на канале. Если остались вопросы, обязательно пишите, я постараюсь быть для вас более полезным. Спасибо за внимание, всем пока, друзья!